всех любителей видеоигр продолжим проходить мои у Клибинсборона так я на самом деле уже что-то подзабыл что было класс почему-то еще не встал доброе утро доброе утро все хорошо да а врет блять все хорошо врет и не краснеет видишь я встал так а его по моему нельзя да? да да не дает не трогай меня пожалуйста не дает ну что поделаешь ладно есть искать кстати, у него прическа поменялась. Это общественное это понимаешь, он. другая была. Так, как ты его можно развеселить, в принципе. Кустными бутербродами. Я не голодный. Ой, ты врешь. Пой все равно привет, скажи, как проголодаешь ладно? Не хочешь есть? Не хочешь есть? Я не голодный. Просто скажи, как проголодаешься ладно? Ладно. Бля, по-моему, он все сломался. А какой сегодня день недели? Так, это мы все читали, да. Так, тут. Тут тоже. Ну, картиночки мы видели. Плохая прям вообще, ужасная. Вот ну, латлан хотя бы... Я не хочу играть. у ты, блядь. Какой... Настырный. Так, значит, поменяем тебе прическу. Хотя бы прическу поменяем. Так, чем еще его занять? Ты точно есть не хочешь? Ты же умрешь, блядь, с голоду, нахуй. Врешь? Нет, спасибо. Мне не хочется. Как хочешь, ладно. Я пытал. Тебе уже пора? Хочешь, сегодня не останусь дома? Правда? Не обязательно. Давай отдохнем, ладно. Тогда иди, если так надо. Не переживай, милые рядом. Хорошо. Спасибо. Так. Ну, так уж и быть. Сегодня придется остаться без работы. У меня выбора-то немного. Ага, не хочет, чтобы я его гладил. Перестань. Так. Ну ладно, а теперь ты поешь? Блять, он не хочет есть. Ладно, пойдем-ка на уличку поиграем да Рыбку половим. Ой. Ладно, я хотя бы действие не пропустил. Был. Просто было бы комично, если бы я еще действие его пропустил. Понятно, ботинок. Рыбачить весело. Ладно, давай еще кораблик запустим. Здорово. Мне понравилось играть с корабликом. Я немного порисую. Отлично. Тебе помочь? Не надо, все нормально. Хм, блядь. Так, ладно, пока он рисует, мы возьмем пару ягодок. Можешь сделать черничный... А ты что сюда пришел-то? Ну ладно, уже поздно, нам пора домой. Это было как весело. Наверное. Эх, ну не надо. Блин. Ну ладно, я ему хоть чуть-чуть настроение поднял. И ладно, есть он все равно не хочет. Так что, как хочет. Я уже пытался его кормить. У, какой страшно! Тебе грустно? Да, мне грустно. Ведь ты не желаешь ни есть, ни умываться, ни играть. Во, извини. А расскажи мне, что случилось. Я уже не знаю, что делать. Хм. Давай вот так. Он сказал, чтобы я молчал. Хм, то есть тот обидчик судя по всему а, о чем ты не должен никому рассказывать я иду спать блять неправильно вопрос подобрал покойной ночи бля я уже давным давно бы пришел в школу да разъебал бы там всех ну что поделаешь так надо заштопать, пока есть возможность я мог что-нибудь приготовить, но пока не надо. Спать. По... сейчас посмотрим, как он завтра не захочет поесть. <звук> Заболел, наверное. Ты еще... Ты еще не проголодался? Не очень. Вставай, Клаус. Надо поесть. Хорошо, я поем. Отлично. Так... Отлично. Путербродики, блядь, вкусные. Извини, что расстроил тебя. Неважно, скажи, кто тебя обидел. Ты не виноват, прошу уже сказать, что случилось. Не переживай, как мне поднять настроение. Так. заплачу, да, бедный? Ну, можем поиграть или еще чем-то заняться. Вот. Все хорошо, правда. Врет, блядь. Uh, можешь сказать, мне, когда, когда захочешь, Обещаю, что не буду сердиться Ладно, давай отвечаем за... Не, давай вот так вот. Не будем сердиться Хорошо Так, я пообещал В случае чего не говорит, что я разъебу всех Ничего не случилось Врет, блядь, и не краснеет Не буду тебя расстраивать Да я и так не расстраиваюсь, блядь Чем ты хочешь заняться? Если хочешь, можно поиграть с мячиком Эх, врет и не краснеет Так у нас, в принципе, есть потом, чем, чем пере, это самое, перебиться насчет еды. Потому что денег у нас, в принципе, немного. Да я понял, понял. <съех> ну, нельзя же совсем не... Хочешь поговорить об этом? Нет, ну, давай попробуем. Ладно, ради меня. Это тяжело. Но нельзя же... А, нет. Ладно, я постараюсь. О. Так, сначала надо в магазин. А, сегодня выходной у нас. Ясно, воскресенье, судя по всему. Я пропустил только один рабочий день. Значит, ничего страшного. Надеюсь, меня не уголят. Так, отлично. Так, ну пойдем, значит... Пойдем, значит, в лес. Угу. О, ягодки. О, достижение получили за ягодки. Так. Теперь надо еще ему поднять настроение. Отлично, уже лучше. И одну рыбку поймаем. Постараемся, по мере. Я так и не помню, как правильно ловить рыбу. Ну что поделать? Попробуем, потими, блядь. Ой, на рыбу не похоже. Не поднял это его настроение, всему. Ну, на ну конечно, блядь. Давай, ладно, еще раз мячик. Если что, поесть, мы ему хоть сможем приготовить. Отлично, я ему полностью поднял настроение. Фу, -фу, -фу, фу теперь идем мыться. Отлично. Можно, я пойду спать? Конечно, можно. Так, если А, есть. ладно, он не голодный. Хе. Было бы здорово послушать сказку. О, я же сказал. Я же сказал! Конечно! А, конечно, есть время на сказку. Его надо прям задобрить. Задобрить, задобрить, задобрить. Так, все отлично, задобрили. Пойдем приготовим поесть на завтра. А, блядь, я же на сказку все потратил. Блядь. Ладно, спать. Так, сейчас понедельник. Новая рабочая неделя. Июнь. Доброе утро. Я пошел в школу. Что? Нет, уж ты останешься. Не думаю, что тебе следует туда возвращаться. Не хочешь остаться дома? Можем поиграть. Да, деньги есть. Мне надо идти. Иначе меня снова оставят после уроков. Нет, они больше не посмет это делать, ты больше не вернешься в школу. Тебе не придется сидеть там с этим чудовищем, ты останешься дома. Блять, ну и два варианта ответа, это мало. У, блядь, всего маловато вариантов, ну ладно. Они на меня разозлятся, а как же школа? И мой учитель. Забудь об этом, мы придумаем, как отсюда уехать. Пусть лучше волнуется о том, что я с ними сделаю. Останешься в дом, пока что-нибудь не придумай. Никто не посмеет и пальцем тебя тронуть. Точно. Да, теперь все будет хорошо. Хорошо. Значит, значит я больше не увижу господин Сульхейма. Точно, тебе не придется с ним видеться. Тебе больше ничего делать не придется. Нет, лучше с ним не видеться. Хорошо. Я, я останусь, если нужно. Так, блядь, заебись. Конечно, ты придумал. Ну ладно, что поделаешь. Так, еще надо приготовить, поесть, а письмо. Так, это газета и письмо. Письмо, не забыть про него. Естественно, нам принесли почту. А, то есть мы сейчас, да, я пойдем смотреть. Ну, конечно, конечно, давайте потратим, блядь, очко действия на это, ну, естественно. Так, мне очень жаль, что у Клауса возникли проблемы. Я могу отправить вам деньги, которые оставили ему мои родители. За это вы должны пообещать мне, что никогда не приедете сюда и не будете требовать элемент. Моя новая семья не знает о ребенке, и моя жена никогда не должна о нем услышать. Заебись, блядь, отец Клаус готов помочь. Вы можете переехать. Блин, вот это будет хорошо, если мы отсюда если честно, переедем. Это будет лучший вариант. Президент Трумэн заявил, что в США почти завершили постройку своего первого атомного судна. Означает ли это начало новой эпохи Соединенных Штатов? Видим ли мы в США самолеты, электростан и корабли, работающие на атомной энергии? Время покажет. Так, мы оставили какую-то запись. Так, это последняя капля, прости меня, моя главная задача защитить тебя, но все без толку. Я знаю, что учитель над тобой издевался, но чтобы такое, теперь ты даже не дашь мне себя обнять. Мы должны, мы обязаны, блять, мы непременно отсюда уедем. Как можно скорее, я сделаю все возможное, обещаю. Так, теперь осталось дожить, что стряслось? Что-то случилось в школе? Ты бы хотел отсюда уехать. А, ты начнешь убирать вещи. Мы можем уехать в другое место. Это так здорово. Правда? Конечно. Но как? Мы отправимся на поле замечательное место и начнем новую жизнь. У нас появилась возможность уехать отсюда и найти место получше. Пожалуй, пожалуй, блядь. Блядь, если мы скажем, что отец прислал денег. Да, как бы. Ну... Что он нам прислал денег. То он скажет, а почему я не могу с ним увидеться? Блять, начнутся вопросы. Куча миллиона вопросов. но блядь, давайте будем честны. Ой. Значит, у нас будет новый дом? Далеко от школы. А как же лив? Бля, я про нее забыл, кстати. Сможете писать друг другу письма? Я научу тебя. Это весело. Не надо, с ней не надо с ней общаться, так будет лучше для нее, ведь она хочет, чтобы ее здесь приняли. Не, я научу писать письма. Письма? Хорошо, я буду писать ей каждый день. Я буду скучать, Болив. Э, так мы и вправду уезжаем? Да, поиграем немного, пока я собираю вещи. Да, начинаем собираться. Нам нужно много успеть сделать. Хорошо. Я пошел собираться, не хочу здесь оставить свой мячик. Мы берем с собой мячик. Хорошо. Не бойся, мы едем туда, где будет безопасно. В моей комнате тоже много вещей. Надо предупредить всех моих игрушек, чтобы они не волновались. Не бойся, лисенок, мы берем тебя с собой. Такая детская игра, бля. Мы едем туда, где будет безопасно. Почему игра детская, блядь? С реальной, с реалистичной правдой. Ого, у нас так много вещей, правда? Но мы собрались. А кушать будем? Мы ведь не взяли с собой еду. Да, надо в магазин сходить. Так. Четыре, это все на два дня, блядь. Вот так вот сделаем хотел. Так, ты проголодался, да? И, пожалуй, вот так. Мы переезжаем на новое место. Знаю, я должен радоваться. Прости, все это из-за меня. Не говори так. Все ради чего я живу. В этом виноваты живущие здесь, а не ты. Ты не виноват. Вокруг всегда будет встречаться в это в этом виноваты, блядь, как раз таки не ты. Да. Ну вот конечно так все мы поели стоп мы собрали вещи но денег он нам еще не прислал как бы камон а мы ему вообще по моему ничего ответного то не прислали ну поехали <с> <boy> так ну, в магазине я был в этом я был Умыться надо. Подождите, а чем мне заняться? Мы что, в ночь собираемся ехать или с утра? Я просто вот что не понимаю. Ладно, давайте попробуем хотя бы рыбку поймать. А, хуй там поймать. Так, мы поели. Чем заняться-то? Приготовить, приготовить поесть. Отлично. Хотя бы так. Уже поздно. Так, он сейчас спать, да, ляжет? Да, хорошо. Мы, правда, завтра Да, я из тебя подальше этих ужасных людей. Да, туда, где к нам будут лучше относиться. Да, мы идем туда, где будет безопасно, и никто... Не, пожалуй, от этих ужасных людей. Мы приезжаем к моему папе. Нет, мы идем в другое место. Пока что нет, прости, Клаус. Нет, прости, твой папа нас не приглашал. Ясно. Но это честность. Расстроился, блядь. А в новом месте нас точно никто не будет обижать? Блять. Мы пока не узнаем этого. Прошу не оставляй меня одного. Я никогда тебя не оставлю. Никогда не переживай. Ну, пожалуй, что я тебя никогда не оставлю. Ну, кроме работы, естественно. Работать надо работать. Знаешь, завтра приезжает король. Я хотел его увидеть. А это ты тебе зачем? Нет, а... Да, на короле посмотреть интересно, но ехать на поезде еще веселее. Мне нравятся поезда. Но король ведь настоящий герой. Мы сможем спрятаться в лесу и посмотреть на него оттуда. А нас никто не заметит. Нет, это, это не обсуждается. Справат завтра и точка. Нам с тобой там будет небезопасно. А давайте посмотрим, похуй. Правда? Поху посмотрим на него. Ладно, надеюсь, там нас никто не увидит. До завтра. Так, надо еще поесть приготовить. Так, добавлю в дневник запись. Опа. Блять, письмо. Ну ладно, похуй. Вам нужно писать заявление об увольнении. Написать письмо старая фабричная дорога. Хочу официально заявить о моем увольнении. Спасибо, что дали мне возможность у вас поработать. Ваша фабрика была одним из многих мест, где ко мне относились с участием доброты Мы уезжаем из города в поиске более доброжелательного места, где сможет вырасти Клаус. Всего вам хорошего! Кажется, заявление хорошо, что я написал, но я хотел приготовить поезд на завтра. Печалька. Печалечка. Так, надо спешить, а то не увидим короля. Смотрите, из леса. Даже не знаю, волнуюсь за тебя. Ай, ладно. Так, я немного волнуюсь. Ну ты ведь меня защитишь. Постараюсь. А что, мы прям сразу идем в лес? Посмотри. Отсюда сапушки все вид. Здесь безопасно. Самое место для таких троллей, как я. А, не называйся так. Ты самый лучший добрый человек. Все мы тролли, просто никто не хочет этого признавать. Мы все тролли, но хочешь сказать? Ничего не понимаю. Мне уже почти 8. Я, как маленький, думал, что в школе будет интересно. До того, как пойти в школу, я хотел побольше общаться с людьми, завести много друзей, чтобы с ними играть. Но почти все дети, взрослые, плохие. Тебе хотелось, чтобы я доверял людям, но у меня вряд ли получается. Даже господин Перк ушел. Может, может, Лив, можно верить? Я верю тебе. Я всегда буду тебе доверять. Тебе удалось узнать о моих родителей и выполнить обещание. Но мне почему-то кажется, что ты что-то от меня скрываешь. Скоро уезжаем. Не хочу сюда возвращаться. Никогда. Мы ведь едем туда, где будет лучше. Не думаю, что в этой стране у нас получится стать своими. Мы никогда не сдадимся. Людям придется нас принять. Просто нам очень не везло. Мы найдем место получше. А, мы никогда не сдадимся. Не знаю. Мне все еще страшно. Блин, ну ты ребенок, конечно. Тебя почти никогда не было дома. Одному было страшно. Надеюсь, мы приедем туда. Где нам будет хватать еды? Возможно, мне придется побольше работать. Я смогу нас обеспечить. Может, денег у нас и немного, но я всегда буду рядом. Ладно. О, король идет. слушай, короля. О, он приехал. Я их слышу. Идем посмотрим. Я вижу короля. Вот он. Эх, можно было бы подойти ближе. Но они на нас разозлятся, особенно на меня. Все его любят. Бля, не, мы королю не будем ничего говорить, пожалуйста. Теперь я хочу уйти. Ну, пойдем, Клаус. А, все, это наш конец. Ой, мышка, ой, мышка, мышка. Вы с Клаусом перебрались в другую губернию Норвегии в надежде на лучшую жизнь. Что произошло дальше, мы не узнаем. Возможно, вам повезло детство Клауса. Было счастливым или нет. История повторится. Судьбы многих таких детей сложились ужасно. Большинство утратило любую веру в людей, в Бога и в норвежское правительство. Туве Лайла. Год рождения 1941. Мать меня била. Отчим издевался надо мной и однажды попытался задушить. Тогда я убежала к хорошим соседям. Они видели, что жилось мне не сладко и решили меня защитить. Это, да, это все на реальных событиях. Турлей в год рождения 42-й. У меня была мама. Правда, когда она выходила замуж второй раз, ей пришлось на время отдать меня в приют. Но закончилось все хорошо. Герда, 1942 -й. Мое детство было очень трудно. Я рано поняла, что нужно бежать из Норвегии и от преследующего меня там осуждения. Йорун, 1943. Все выжившие счастливчики. Большинству повезло намного меньше. У меня была двоюродная бабка. Чудесная женщина. Такую бы каждому ребенку. Значит, это она его воспитала. Получен достижение, Получен достижение. Больше информации о событиях в игре можно найти здесь. Часть доходов от игры мы жертвуем проекту Чирлум Борн Вар. Цель которого защитить детей войны во всем мире. Вы пережили нечто похожее на события, которые были послевоенное время. А на этом все. Интересная хорошая игрушечка, конечно. Такая очень-очень в детском таком оформлении. Но не все дети к этому отнесутся более-менее серьезно. Ну это, по крайней мере, мои мнение. И не все смогут с этим как-то так приняться. А вы подписывайтесь на канал, ставьте пальцы, предлагайте для дура, также на телеграм, ссылочка в описании. Всем спасибо за просмотр, всех люблю, всем пока.